Всем привет! Продолжаем колупать Go.Dot эм, Ну в этом видео может быть еще будет одно-два видео, в, в котором мы создадим первую игру по руководству Ну а дальше не знаю, дальше я посмотрю Возможно больше ничего не буду делать Если видео наберет 17 миллионов просмотров за сутки то конечно же я это все разберу Дальше детально, очень детально вплоть до каждой буковки внимательно прочитаю вот ну а если не наберет то пишите комментарии если вам так удобнее разбирать этот движок там на полуфоне, да там что-то делать и слушать как я это разбираю поглядывать то тогда пишите лайкайте кроме лайков еще пишите что а, было бы неплохо продолжаем и все такое вот, если это все будет набирать лайки, я буду понимать, ну, такие комментарии, буду понимать, что да, надо, и буду находить время, и по чуть-чуть там что-нибудь тут выбирать, либо вы будете писать там, а, а попробуй разобрать там, вот это что-то 3D, или 2D, или <coughs> еще какое-то д, вот. Но, но-но-но, это обязательно мы сегодня, а может быть еще и завтра, и послезавтра сделаем. Итак, your first гамме. Мы тут создадим first нашу гамме. И тут надо, надо, короче, уворачиваться, уворачиваться от каких-то этих. Почему 2D? Как бы тут такой сразу вопрос. Ну, 3D игра более сложная, можно сказать, чем 2D. Конечно, я с этим совершенно согласен. Поэтому мы должны научиться, я тоже всеми руками за и ногами, то, за то, чтобы сначала натаскаться на 2D, разобраться с движком, этим либо другим, либо просто, если вы пишете на C++, C-Sharp какую-то свою игру, лучше это все пройти в 2D играх, если вы, конечно же, хотите какую-то игру создать чтобы уже иметь какой-то опыт и только тогда приступать к 3D, потому что в 3D там дополнительных заморочек еще больше. Вот, то есть вам пригодится весь опыт 2D, и плюс нужно будет еще разбирать 3D, трехмерное вот это пространство вот эти оси как оно поворачивать камеры, как это, это просто сам как минимум да поэтому поэтому все-таки надо начинать с 2d потому что если прыгнуть на 3d то можно за голову схватиться ну и в результате сделать что-нибудь знаете как есть видео там игры за 5 за полчаса вот что-нибудь вы такое создадите это будет не игра ну как бы такое чертишо короче меньше разговоров что нам надо сделать? Нам надо скачать, м -м, а, запустить GoDot и создать новый проект. И скачать вот какие-то ресурсы. Сейчас я это сделаю. Итак, я скачал и вот создаю а, проект. А, create Folder, а, Create and Edit. А, создаю. Итак, ну, нам сразу 2D надо. Дальше дальше дальше если мы не читали сцены и ноды то прочитайте ну, вроде читали так кликнуть проект settings и выбрать дисплей где тут дисплей где тут дисплей дисплей а нашел вот он и виндов Остановить ширину 480 высоту 720 ширина 480 Таб, табуляция не работает высота 720 close запустим чё а нет, главное ладно не будем запускать да дальше в этом проекте мы будем мы создадим три независимых сцены player mob и худ что за худ худ его знает ладно так нам надо нам надо нам надо раз нам надо давайте я атаки создам. арт и fonts. new folder Art. и Фондс. А как добавить сюда существующее не не чё что такое? Я хочу сохранить проект, блин. А он не сохраняет. Круто. Как тут сохранить проект? А вот никак. Save all? Не сохранил. Итак. Первая, первая сцена, которую мы сделаем, будет называться player. Хорошо. Нам надо добавить сцену, а, сцену. А вот сцена. И добавляем, создаем новую ноду. Добавляем area 2D. Area, area. Вот. Так. Ну, надеюсь, да. Ареа 2D. Create. Hey. И назовем ее Player. Есть. Получилось. Ну, это хорошо. Дальше. Так. Ну, и написано. С этим Ареа 2D мы можем обнаружить объекты, которые которые Over оверлап наверное сталкиваются или перекрываются э с игроком О, хорошо измените именно. я это уже сделал э так перед э добавлением новых э детей да там узлов э плейеру мы должны а, быть уверенным, че, make sure. а где оно? что make где она Что не тут класс А, вот замочек. Что он не выделяется или от а, Опа, а тут, смотрите, предупреждение. Has no children. Ну я знаю, ну, ну, фу, блин, ну я же вот учусь. Так.. А... Команд сохранить нет, Ctrl S. А, надо сцену сохранить. Окей, okay, как мы ее сохраним? Ну, на так и назовем, да? Так>, так, так, но все-таки здесь говорят, что надо кликнуть. Типа, дети не могут быть выбраны. Что-то такое, да? То, -то есть, внутри э, этого нашего игрока, ну, этого узла, то, что будет внутри, выбрать нельзя. Ну, в принципе, да, логично. Как то как-то некрасиво будет. Кликнем и руку чью-то выберем. Так, ладно, сцену сохранили. Спрайт анимейши. Okay, и добавить animated спрайт. Правой кнопкой добавляем челднот. Э, Animated спрайт Опача. Опача, да. Так, animated Sprite требует какие-то спрейт фреймы. Ресурсы. Ну, понятное дело, да. Требует Значит, чтобы создать один, найдите фреймы из пропорции. Так, и кликнул. Что, блин? Нам добавить надо. Ага, ага, ага вот здесь вот я нашел. А, вот мы animated спрайт. И вот здесь в инспекторе фреймы. Нам вместо ну надо сделать new sprite frames и чё следующее Спра... открыть спрайт А как ее открыть как ее открыть так еще раз заново сделал вот так вот клацнул сюда и сюда вот открылась animation frames и сюда нам надо а вот добавить 2 до райт и up ап дальше uh, uh, добавить баттон Так, что нам тут надо? Left. А, right это будет как дефолт. А где тут дефолт? Блин, фиг его знает. Что тут? Я так понимаю, сюда надо ä, эти. Insert empty. Как-то импортнуть. А как? Animation. Наверное, вот, лоуд, ресурсы. Я понял, сейчас я сюда я папочки создал, но я сюда еще ничего не скопировал. А скопировать нужно то, что э, было в самом начале, то, что э, скачали с сайта. Сейчас это сделаем. Итак, я скопировал, и вот автоматически вот здесь все это появилось. Так, вот я выберу вот такой вид. Он вроде получше. Итак, и что нам надо сделать? Сделать, сделать, сделать. Надо что-то переместить. Драк. Э, две картинки для каждой анимации. А, вот же они. Player Gray Up 1 и Player... Не, волк. Волк 1. И волк 2. Это right. Да, вот так вот две анимации будет? Окей. Okay. Так, дальше картинки немного большие нам нужно их уменьшить кликните animated спрайт где вот кликнул дальше что? но до 2 а transform вот здесь у нас вот transform scale и вот здесь 05 и вот здесь 0,5. Так. Так, дальше. Добавьте Collision Shape 2D. Да, как два пальца. Collision. А фиг, тут нету. они а, нет, есть. Collision shape 2D. Collision shape 2D. Добавляю. Добавили. Ну, это по аналогии. Ну, Аналогичный механизм практически во всех движках. И вообще, это как мы в предыдущем этом, забыл уже как он называется. Там тоже ограничивали кружочками, квадратиками. Так и здесь. Так. Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Короче, где-то здесь... А вот ну и нам надо, а что нам надо? Нам надо капсулы shape 2D. Вот капсул shape 2D и и чё Так, давайте я вот это увеличу. А чем оно не двигается? Эй, эй, а как мне в центр сдвинуть? View но я же хочу сдвинуть... Блин, она не... эту Среднюю кнопку мышки зажимаю, не двигает. Не хочет. Ладно. Так, и нам нужно Resize сделать. Resize... Чего Resize? Вот этого, что ли? Чего-то я не вкурил. Почему? Вот у меня сейчас... Где оно? У меня сейчас вот это вот добро не отрисовывается. По идее же, должно было вот здесь показываться. Так-так. А оно не показывается. Хотя вот есть эти картиночки. И чё Скорость FPS. Это я так понимаю. Каждые пять кадров в секунду картинки будут меняться местами. Вот. Будут меняться места, но почему они здесь не отрисовываются? Непонятно. Так, это не будем я еще запускать. Непонятно. Что мне тут надо сделать, тоже непонятно. Ну, я... Да, в предыдущем движке, конечно, справка была получше. Что мне надо выбрать? Вот это я выбрал, да. Изменить размер, чтобы покрыть спрайт. Ну какой спрайт? Я его не вижу. Вот этот спрайт? Ну хорошо. Нет. Вот. Какой, блин, спрайт? О чем вы? Фиг его знает. Попробую сделать так. Вот. Коллижин, ну воже. Ну и что? Вот это я делаю, оно меняется сразу тоже. Капсуль Shape 2D. Это да фиг его знает. Ай, ладно. Давайте выберем еще плеер и нажмем вот эту штуку. И нужно еще добавить. А, скрипт. Ну давайте, может, что-то что получше будет. Давайте player gd тут дефолт of array 2d gd script gd script create сделали и что дальше? Так, надо что-то тут экспортнуть. А, ну давайте я вот это сделаем. Скопирую. Так, экспортируем ключевое слово. Нашу первую переменную ⁇ Speed. Клик выберите на плеере и добавьте Speed Property. Ага, окей, okay. где наш плеер, где наш 2D? Где тут добавить свойства? Property. Где тут Property? Это че? Фихил знает Я что то не вижу здесь Property Так, если вы используете C-Sharp Нужно restart go.dot Не, мы C-Sharp не используем Какое-то свойство надо установить А, я, я, я... А, блин, вот же оно Фу, спида. Откуда она знает спид? Это по умолчанию ничего Давайте 400 поставим. С большой буквы, так? Так. А ну-ка давайте в скрипте посмотрим. А тут с маленькой буквы. Блин, какая-то фигня творится, ребята. Ладно. Рейди-функция вызывается, когда узел как бы входит в нашу сцену. И все такое. Давайте функцию ready screen size получим реальный размер ну понятное дело нам надо знать размеры нашего мира для того чтобы определять выехали мы за пределы или не выехали дальше дальше я просто копирую это все добро вот отсюда функция процесс функция процесс что у нас здесь происходит у нас здесь происходит обработка куда мы вверх то есть право влево вверх вниз и и и и аниме спрайт вот наш аниме спрайт и я так понимаю вот вызывается это стандартной функции play стоп play stop и так аниме спрайт спрайт вот здесь мы уже видели да у нас есть два спрайта что с этим делать? App, наверное, ж тоже надо, тоже что-то надо. Блин. Ладно, давайте в скрипт. Так, это я скопировал. Это мы можем определить. Бывали нажата клавиша, вот с помощью стандартных средств Input из Action Presser. И если она они были нажаты, то есть UI, это я так понимаю, если мы получили от UI-ки события, что вправо, влево и все такое, то мы Velocity скорость увеличиваем. Скорость, скорость, это все хорошо. Дальше мы запускаем анимацию. Если вот Velocity... Вектор движения, да, если мы сдвинулись Если произошло движение, то мы запускаем анимацию Если движения не было, то анимацию останавливаем Дальше, позишн, что это такое? Блин, вот в предыдущем движке было как-то интереснее Там сразу копипаста и все Тут надо еще сидеть, думать, читать Так, тут написано, а, смотрите, вот эта вот штука, доллар, это вместо записи getNote. ну, в принципе, удобно, да, чтобы не писать вот это вот getNote там, точка, мы можем написать просто знак доллара, и чтобы это вас, короче, не пугало. Давайте посмотрим, посмотрим аналог C-sharp, вот в C-sharpе, вот GetNode. Ой, блин, лучше скриптом писать, скриптом меньше. Итак, когда мы это все добро м -м, поменяли, нам вот говорят, теперь мы можем обновить, обновить, э, сказать, чтобы наш игрок обновлялся. Так, где тут очистить? Вот тут, кстати, вот, вот, вот этот, вот этот не очищается. Так, давайте я сейчас... Что не так? Ну, вроде же все так. Ой, блин. А что, что давайте... Ну, немного тут надо еще, конечно, привыкнуть с этим. С этими правилами. Да, короче фиг его знает там ошибка позицион какой-то непонятно какой но но я тут посмотрел что я посмотрел я решил еще добавить ой блин а где где я же копировал почему-то пропали пропали ресурсы сейчас я это заново добавлю их они а, не, не пропали просто надо выбрать так, и добавим, вот есть right, а есть еще вверх. Вот вверх, up1, ап up 2 О, блин, а тут работает. А... Э -э -э. Вот, блин, а что до этого не работало? Какая-то фигня, короче. Какая и почему, я не знаю. Так, вот нам надо... А что надо, кстати? Сделать так, чтобы э, вот это все покрывало. Где наша справка? Где наша справка? А, да! Нам надо, чтобы эта область полностью покрывала. Так, но для начала, для начала нам же надо... Блин. Так, тут 0.5 стоит. А э, по. Чему? Я же ставил 0,5. Я же ставил. Я же ставил 0,5. А тут почему-то... Так, 0,5. 0,5. Вот. Теперь, теперь вот этот коллижен... Возможно, сейчас это рисуется, потому что я а, закрыл... И открыл заново редактор вот возможно из-за этого так сейчас я это подгоняю вот так поэтому возможно у вас точно так же надо будет это делать вот а, вот подогнал а это что? чё Нет, это ничем есть сохранили сохранили и теперь что нам теперь надо а, теперь надо вот здесь вот это мне непонятно. Здесь было position где его брать. Это раз, во-вторых, вот это velocity это скорость, ее тоже получается каждый раз я буду создавать. Я так понимаю, просто надо надо вот здесь сделать, создать эти две переменные. Давайте var. Velocity. Вот, наверное, будет вектор 2. Вот так вот. Нет. А, не нормально. Velocity. Вот, Velocity. И думаю точно так же Position. А Position... А вот Position, не знаю, что у нас там. Well, position. Пусть тоже будет. Пусть тоже будет. Потому что здесь, если я набираю position, здесь нет такого свойства. Вот, вот, вот, вот. F6. Ну, F6. ⁇ -мо ⁇ смотрите, position уже существует как... Э, Как-то. Окей. F6. О! О! О, смотрите, он двигается. Вот я сейчас нажал вправо, он двигается. Вниз тоже двигается, вверх двигается. Только он зараза э -э не перемещается. А чтобы он перемещался, там же было написано. Было написано, вот, есть position. Плюс равно. Это нужно... В самом низу процесс О, ну, ну блин ну вот же я пишу пол плюс равно один не работает делу сети не работает почему плюс равно а если велосипед тоже не работает какая-то ошибка позиция создать э, перемены не могу говорит это она уже есть а, есть ладно сейчас я приостановлю еще что-нибудь подумаю короче я с, э, что я сделал я скопировал этот готовый проект и вот все то же самое я просто взял контроль c контроль в из ä, того исходника скопировал сюда и вот в результате все у меня как бы заработало не я догадываюсь возможно проблемы в табуляциях или что-то такое вот сейчас даже блин не знаю позиция этот есть вот position вот точка x 90 Возможно, проблема не в табуляции, а в символе, который вот здесь, как перевод строки. Возможно, не знаю, потому что сейчас все собирается. Если мы запустим F6, вот я могу вверх-вниз, вправо-влево, но вправо-влево у меня анимация не меняется. Не меняется почему-то. Вот, тут write есть, up есть. Почему не меняется? Возможно, надо что-то где-то было указать. Или, скорее всего, я не думаю, что оно должно догадаться, что write это write, а up это up. Да? Это я так назвал. А вот нужно, наверное, где-то это прописать. Ну, на сегодня, наверное, все. А вот и так уже почти получается. А, вот, блин, выбор анимации. Блин, ладно, давайте быстро, быстро, быстро, быстро. А, go Dot, это вот сюда. О, сработало. Нет. Наверное, табулят. Наверное, надо отступ сделать. Так, где тут Output? Clear. Сработало. Нажимаем F6. Да, все верно. Вот я вправо, влево, глаз меняется, вниз, вверх. Все, работает. Ну, вроде ничего сложного. Вы увидели на какие проблемы я натыкался, судя по ну, следуя документации. Вот и все такое. Итак, итак, итак. Хайд еще говорит сигнал. Hing. Ладно, не будем. В следующем видео продолжим вот с этого места. Поэтому, поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки и все такое. Всем пока.